Привет, сегодня 8 июля, находимся на Красноозерке. Ну в данный момент, конечно, не на Красноозерке, Платина дорога, вот короче, вот там дорога идет возле кустов. Ну это платина. сразу же заплатина, через 5 метров Красноозерка само находится. А вот это речушка, залитая, что с Красноозерки выходит. В общем, ни одной поклевки на удочку, никого не поймали в Красноозерке.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 Ну, на лимоне. На лимуньку Ну мы тебя съесть и хочешь, понимаешь? Я на лимчиков люблю. Хоть ты и маленький карифан, но извини. Вот, ребятки, поймал на лимончика. Сейчас чуть не ушел, блядь. Сачок дырявая дотра да, а прогрызла было. Ну хуй знает сколько. Может полкило. Нормальный на лимон.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 Короче небольшой налью. Двести шестьдесят грамм. Сейчас, так, двести <плотно> шестьдесят. 300 грамм что идет о пашки на щуки идет нет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 очень слушай у тебя сегодня такой это обоих бери это разнообразие рыбы блять и окунь ну кстати я сейчас твоих окуней сейчас засниму я он надергал блять и налимо и локуня блять вот такого поймал ебать мой хуй нормально короче у тебя уловчик сегодня Что-то он охуел этот парень, блядь. Нихуя себе ты близко у берега закидываешь. Конечно. Уже намотал нахуй километр. Проебало. Проебал? Думаю, что худого. Так лют. Льет... Колокольчик один там. <связь> ага. Пять. Пять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 Просто, может быть, наверное, это... Просто, наверное, сходила эта хуйня. В смысле? Блин. Ну стой, я тебя в карман поеду. Да нихуя, сорвалось что-то. Червей обожрали нахуй. Ну клевало заебись. Сейчас попробую одеть. Червей, да заново ебануть. Может, вс попадется. Ч за хуйня, блядь?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 Блять, пиздец, тут спутался у меня поводок. крючочек спутался. Непонятно как, блядь. Ну, вот так пойдет. Блять, ч за хуйня? Не понимаю, ребятки, что-то клюнуло, блядь.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 так, стоять. У меня сегодня какая-то хуйня оторвало. Короче, два крючка с поводком. Да ёб твою мать. Кило 195, кило 300 показывал, поняли? 30 показывает кило 230 короче хуйня не кантер. ладно всем пока а это у меня здесь вет все таки сколько рыбки -то. короче поймал 4 щуки больших самая большая на 2300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 Вот такие экземпляры. Но по сравнению вот эту току на пол килограмма. Остальное идет больше. А, это видео. Угу. Нажми на ту нижнюю, которую включал один раз. Наверх.